Да, Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать фарминг-симулятор 22 и знакомить тебя с самыми актуальными новостями по этой игре. В данном выпуске я расскажу про искусственный интеллект или же про наемных работников и как они будут работать в 22 ферме. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя, как обычно, годными крутыми видосами по самым разным современным видео играм такими например как фарминг симулятор 22 и не только но мы конечно же начинаем Разработчики продолжают нас радовать новой актуальной информацией и недавно на их официальном форуме появилась такая статья по поводу того, как же будет у нас работать искусственный интеллект и наемные работники, в простонароде называемые также наймиты. Коротко, что же такое наймит в фарминг симуляторе 22, ну или же наемный рабочий. В игре это так называемый физический персонаж, которого игрок нанимает для выполнения тех или иных задач. Будь то у нас вспашка поля, будь то у нас уборка поля, будь то у нас уборка или покос травы, ну или же по посадка каких-нибудь культур. Да, и много еще другое намиты у нас могут делать. Намит может быть вызван просто-напросто какой-нибудь определенной командой или же нажатием на кнопочку. И только в том транспортном средстве, куда игрок хотел бы нанять наемного рабочего. После того, как наймет будет активирован, с баланса игрока начинают потихонечку капать денежки, то есть это зарплата за работу наемному рабочему, а оно и правильно. Ну а работник, в свою очередь, будет работать на том оборудовании, которое предложил ему игрок. Ну и работник работать будет до тех пор, пока он не закончит свою работу, например, не спашет полностью поле, или же не привезет какой-нибудь груз в определенное место, ну или пока игрок ему не прикажет перестать работать. По крайней мере, так было сделано в фарминг симуляторе 2019. В новой же ферме в 22-й эту функцию немножечко поправили и связали ее с очень популярным модом частично, как разработчики сами об этом не говорят, но связали ее с таким популярным модом, как курс плей. Ну и давай по порядочку. В интерфейсе новой фермы будет такое специальное окно, где мы сможем управлять всеми своими наемными рабочими. И как говорят разработчики, это не просто нажатие одной кнопочки Что позволяло раньше, да, как я и говорил В 19 ферме, выполнять ту или иную задачу Здесь можно будет выбирать Какой тип работ Можно будет назначить нашему наймиту Ну и также останется такая же функция Для перехвата текущего действия Например, едете, вы, пашите, Включаете просто-напросто наймита Нажимаете ему старт, даете ему команду Ну и он также заменяет вас, перехватывает действие И айда пошел, такая функция у нас точно останется Ну и почему я сразу же упомянул, что это немножко похоже на курсплей У нас действительно такой функционал был только именно в этой модификации под названием «Курсплей для 19, для 17 и так далее ферм». Поэтому я и решил, что разработчики позаимствовали эту идею опять-таки от именитого мода с прошлых серий этой игры. Работать это будет следующим образом. Открываете, значит, окно с вашими наймитами, выбираете любое транспортное средство, машинку там или трактор и выбираете «Создать задание». Эта функция будет позволять вам выбрать одно из следующих действий для выполнения вашим работникам. Работника можно будет отправить на работу по каким-нибудь уже готовым точкам на вашей карте Либо же установить маркер на карте самому И опять-таки, что указывает на функционал курс плея, да, в котором можно было все это делать в 19 ферме Функции будут следующие Функция «Следовать» будет позволять ввести машину или транспортное средство в определенную назначенную точку Функция «Полевые работы» позволит выполнить задачу, связанную с работой на полях Типа пашки, уборки и так далее Функция «Доставить» позволит доставить урожай на выборную станцию. При этом маршрут доставки можно будет зацикливать и каждый раз направлять по нему наймита. Также будет функция загрузки и доставки. При этом э, наш с вами наймит будет загружать товары с одной станции и доставлять их на следующую рабочую станцию. Что также можно будет зацикливать для повторения действия. Естественно, при функции зацикливания рабочие будут постоянно выполнять задачу до тех пор, пока, например, есть что перевозить, пока есть, например, у нас какой-то ресурс в силы башнях или в элеваторах. И как только ресурс закончится, наймит будет благополучненько ждать на своем месте, пока у нас не появится нужный ресурс. Ну и также разработчики говорят, что они еще работают над этой функцией, над этой опцией, что к моменту релиза игры она будет более-менее доработанной и будет немножечко получше. В целом у нас управление наймитами, нежели это было в 19 ферме. Но оно и понятно, если идею позаимствовали с довольно-таки популярного мода курсплея, понятно, что будет достаточно удобнее, гораздо удобнее, чем это было раньше. Ведь практически в прошлой девятнадцатой ферме никто толком нормально не пользовался никогда этим искусственным интеллектом, потому что он был настолько деревянный, что у многих просто-напросто бомбило от того, что их наймиты в чистом поле застревали на какой-нибудь одной кочке или же на каком-нибудь дереве, не делали дальше никакую работу и все в таком духе. Я надеюсь, что этот искусственный интеллект, который предоставит нам разработчики в 22 ферме, будет немножечко получше и поинтереснее, чем это было в прошлых частях. Конечно же респектос разработчикам за то, что они немного Подсматривают какие-то крутые идеи И внедряют их в игру Вообще считаю, что добавление подобного функционала Немножечко вносит разнообразие В наш геймплей, потому что Некоторые действия, иногда Особенно те, которые повторяются Иногда надоедает делать и хочется заняться Совершенно другими какими-то важными делами Поэтому такая функция, конечно же Очень-очень нужна нам Безусловно, самым хардкорным фермером, фермерам да, Самым хардкорным любителям фарминг симулятора Можно будет играть и без этой функции Как говорится, никто не заставляет Зритель, а что ты скажешь? по поводу совершенно нового интеллекта в новой 22 ферме что бы ты может быть еще к этому делу ко всему прикрутил добавил а может быть поубавил пиши пожалуйста в комментариях естественно мы с тобой это все дело непременно обсудим ну и также не забывай что релиз 22 фермы запланирован на 22 ноября текущего года не пропусти также не забывай пиши мне предлагай какие бы ты еще хотел увидеть игры на моем канале братишка скрычка всему прислушивается и со временем предложенная тобой игра окажется на моем канале ну что ж я надеюсь информация тебе была полезной а если же нет то также напиши.